Так, всем привет, друзья. Я пришла в клюшок. Ну, прихожу я теперь позже, так как у меня девчонки дома. Вот пока приборку сделаю. Стирку включила сейчас. Монтирую в 5 утра. Ненормальная, да, какая. Резинки начала делать сейчас. Брошки перестала. Так как скоро 8 марта. Думаю, надо девочкам... Новые подарочки. Ага. Вы-то тут-то все-то, да? Это они очень очистки любят. Козы. Давай, ка что я уберу. Мешает она вам. Гаша! Ну, все вместе бегают почти. Фуры. Ну, сейчас раскидаю всем. Ну все, корм дала. Ну черные вот пошустрее по по что ли. Черные. Ахохватые вон рыжие, белые. Они что-то побаиваются еще чуть А вот эти молодцы. Все вместе уже начали бивать. А вон мои детвора, которые любят очистки. Ну прям. Тащится по этим, по этим очисткам Сейчас, подожди, ты кашу все равно не ешь. Бяшу дам Бяша любит кашу Вон стоят, кушают Трясутся, да кушают полотно. Жуют Наверное, думаю, закрыть их надо Сегодня закрою Так, ничего, друзья Сегодня у нас.. А, сегодня что я готовлю? А что я сегодня готовлю? Да я готовлю сегодня капусту тушеную с рисом, с фаршем, с морковкой и с томатной пастой. Получится вкусно. Так, поставила тесто. Сейчас тесто немного поставила на чападюшке и буду сейчас чаподей делать, стряпать. Ну, к чаю, чтобы было. Сейчас глянем. все по... все подошло. Потому что я мало поставила. Как раз сейчас буду стряпать и жарить. Динара! Что? Вчера кашу гороху варила. Опять. Что, стряпать будем? Ты я да. А ты тоже хочешь? Да. Ты Дарину смотри. Ну бы... А что, вот ладно, ладно, встань неной. Ну, Сань, ладно, я тебе дам тесто. Будешь, будешь стряпать, будем калачики стряпать. Со стола надо прибрать, вначале. Поставлю масло сейчас греть. Вот сюда, куда тебе? Да, Ну, сюда что сторону поставь, чтобы не мешает. Да. Все. Все, делай. Я буду Прежде тоже? чем стряпать, мама сейчас еще чай делает. Себе. Все, ты Иди, вытери тогда супики свои. Ой. Где супики? Всем, всем привет. На, вытирай. Всем привет, мы Будем тряпать, классики и там. Они сюда, чтобы тряпать. Но мы, мы хотим уже сидеть тряпать, еще кушать. Ну, У нас сюда ничего деда покушать, а? Как нету? У тебя кушать нету? Я же капусту делаю. Да. Гороховую да. кашу ели. А -а -а. Это у вас нету, да? Нифигасе Нифига себе у вас нету кушать? Нет. Нормально так. Мама старается целыми днями вам кушать, готовить. А Нет. у них нету ничего. сегодня И все Ты еще. лучше покажи, как тебе тигруля сегодня поцарапала лицо. Вот, вот, вот, он вот, поцарапала. Вот, вот. да. Страшно, ужасно, да? Боишься его? Волосики. Волосики, вот, да. Вот, вот там. А на камеру еще... Он еще. бегает за такой. Вот. Там бегай, бегай еще. Да. А вот тут столбь. Так, масло я пока грею. Он... Волотики убрали, чтобы волотиков не было. Мама, найдите. Дарин, что заплакала? Мама. Так, сейчас Дарину я купила я, начнем стряпать. Волосики сказала кому-то убрать. Так, с маслом, маслом руки смажу. Перед девчонкам соус намажу, чтобы не уйти у них себе руки. Дети пластилина находят, а мои дети работают с тестом. Все, берут Душа, Добрый день. Добрый день. Добрый день, мама. Давай, варенье не трогай потому что стена будет, будет будет. Да. Да. делаем такие вот смотри не кругляшки, а колбаску делаем крути как катай по столу да, как пластили Давай. Да катайте катайте. Да, вот да. такую длинную делаю. да, как у меня. Да я, ну да, конечно, такую большую тебе. Да, да, да. <класс> Калач. Калачки. я буду делать. И вот смотрите прижимаем получается у нас такой кругляшок я его ложу жарить вот я делаю. вот такой вообще ну же учусь мама я жду тарелочку так мама не надо тонкие такие это не привкусит и все аминь ну, давайте я маленький дам -то мы мнёж, мнёж. Делаем, мы Мама, в Мама, Сделайте тогда. Вот так вот. Растягивайте рукой. Вот так. Растягивайте. С середины идете на край. Мама я, пить... Мама, я, пить... я хочу, Дай я тебе помогу вначале. Она... Ладно, катай. И вот так, что не умеете, что -то? вот так? Вот так, да? Посередине, лип на край и на край. Я умею. И тогда, мама, Да? И еще, мама. А мама... И старайтесь, чтобы одинаково было. Все, да? У меня тоже. Да. М -м. Еще раз сегодня можно тебе. Мама, туда. Я уже сказала... Мамочка, какой мне ты прикольный что у меня уже не маленький. У меня маленькие серенькие. вот это делаю. тело. Давай, давай. Давай. Вот. Да, Селешься. Да. Ага. Покажи. Еще у тебя. Кстати. Все. Кенуть. Кто мне мама-чама? Что я тебе сделала? Я дам, давай. Ты сама не сможешь, там масло. Давай. Я сама вот короче вот у меня дети сделали калачки я нажарила только и все масла много не добавляла так как а то жирное очень будет вот к чаю нам пойдет вспомнила нет не могу вспомнить как лекарство называется ладно вот, ну, давай айма звонит